Добрый день, с вами я, Богат. Сегодня мы опять находимся с вами на платформе Глопард. И мне приглянулся курс «Взлет. 100% способ заработать в интернете». Автор Николай Абросимов. Давайте перейдем на сайт. Цена приличная, то есть недорогая. Давайте перейдем на сайт, посмотрим, что нам предлагает николай зарабатываете до 10 тысяч рублей в день с помощью нашего курса Ну, давайте вначале послушаем Николая, а потом уже послушаем меня здравствуйте на связи виталий андранюк мы с партнером николаем создали уникальный курс который позволяет вам зарабатывать до 10 тысяч рублей в день этот курс не подойдет вам только в одном случае если вы первый день в интернете друзья на сегодняшний день в головах людей сидит очень большой и страшный вирус, который говорит, что создание сайтов – это трудно. Это уже не так. Время идет, все меняется. Сейчас можно создать отличный сайт всего за один час. Мы научим вас создавать любые сайты и искать заказчиков десятью различными способами. Мы создаем сайты чуть ли не по 2-3 штуки в неделю для наших клиентов. Но вы сможете больше, так как для нас это не основной источник заработка. Вы можете быть кем угодно. Пенсионерам, студентам, мамой в декрете или просто работающим человеком, который ищет дополнительный доход и дополнительные способы заработка в интернете. Не важно, кто вы. Так или иначе вы будете зарабатывать на одной из самых востребованных и перспективных ниш в интернете. Вам не нужно работать с кодом, не нужно уметь делать дизайн. Все, что вам нужно, это иметь компьютер и желание зарабатывать. Обучение будет доскональным. Мы доведем вас до результата шаг за шагом. Просто возьмем вас за руку и приведем к хорошему доходу до 10 тысяч рублей. Мы даем стопроцентную гарантию возврата средств. Если вы сделали все тому, чему вас научили и не получили результата, то мы просто возвращаем без всяких споров ваши деньги. Единственное, что мы делаем, мы проверяем ваши домашние задания. У нас нет желания вам что-то впаривать, как-то вас обманывать, как это делают другие. Мы не хотим обещать вам космические деньги из ниоткуда, из кнопки «бабло». Мы говорим лишь о том, что действительно сами протестировали и во что сами искренне верим. Кстати, друзья, сегодня действует скидка в 5000 рублей. Это означает, что прямо сейчас вы можете приобрести курс всего за 990 рублей. Только представьте, за 990 рублей вы обретете навык на всю жизнь, и он будет приносить вам до 10 тысяч рублей в день. В общем, друзья, не буду вас мучить, я просто скажу, этот курс просто сокровище для тех, кто хочет изменить свою жизнь. Если вы готовы к изменениям, если вы хотите реально начать зарабатывать в интернете, то смело жмите на кнопку «Приобрести курс» и начинайте изучение. Первые результаты вы получите уже через три дня после изучения, если выполните простые домашние задания. Желаю вам удачи, надеюсь, вы примете правильное решение. Ждем вас на нашем курсе. Ну, видите, э, все, что рассказал Николай, довольно-таки довольно -таки интересно. Но специфика наших потребителей данного курса, пользователей курса, немножко будет специфична. Сейчас я вам скажу почему. Значит, Вы почитаете, полистаете сайт, отзывы учеников, довольно-таки квалифицированно оформлен сайт, потому что Николай сам обучать будет вас и нас обучает тому, как нужно грамотно и профессионально сделать сайт, воронку продаж и все остальное значит купить курс вы можете со скидкой которая дается каждому на 4 часа в течение некоторого времени на 990 по 990 рублей нажимаем приобрести курс и получаем вот такой вот архив с двумя файлами в одном файле <coughs> николай рассказывает о том как нам Найти заказчика, то есть э, он показывает 10 методов о том, как нам найти и где. И один из методов, который мне приглянулся, да, э, ну, довольно-таки свежий подход в моей работе, в моей практике. И я думаю, что благодаря Николаю я применю этот метод и буду им пользоваться. Помимо этого метода есть еще 9 методов, которые... Тоже также некоторые из них я использую моментами, некоторые нет. Но вам, я думаю, они очень понравятся. Потому что это основной способ по заработку денег чем бы вы ни занимались вам обязательно но придется иметь дело с поиском клиентов чем бы вы ни занимались за исключением инвестиций положили деньги и денежки сами работают все остальные способы методы привлечения и заработка это поиск клиентов значит здесь николай нам очень подробно очень четко это все расписывает и второй архивчик это детальная инструкция по изготовлению сайтов значит хочу вам сказать почему этот курс подойдет не для всех он подойдет для тех людей кто уже стал на пути изготовления сайтов кто уже начал заниматься сайтами кто хочет заниматься сайтами это очень интересное направление ни одна уважающая себя компания, ни один уважающий себя человек, бизнесмен, будь то просто а, там, собаковод, кошковод, любитель цветов, никто не обходится без самого примитивного сайта. И чем серьезнее человек, чем серьезнее компания, тем серьезнее сайт. Поэтому я так считаю, что на сегодняшний день век интернета – Каждый из нас должен иметь и должен уметь делать хотя бы примитивные сайты. Николай нам в этом помогает. Он детально описывает, рассказывает, что нужно сделать, как нужно сделать. И плюс, значит, это становится вашей профессией. Он, он показывает такой такие интересные способы, по работе с клиентами и по поиску клиентов которых в интернете вы нигде не найдете от этих как бы ну как правильнее сказать от этих методов наверное люди давно отошли но николай их преподнес с другого ракурса я на них взглянул и ребята это на самом деле золото это это нужно взять этим нужно пользоваться и использовать ну вот такое вот резюме по курсу взлет на самом деле это взлет если вы пройдете этот курс от начала и до конца что вас ждет во первых вы станете профессионалом в изготовлении сайтов во первых это пригодится самому себе то есть вы будете полезны себе и второе вы сможете быть полезны другим и продавать свою услугу свое умение делать сайты другим людям. Это просто уникальный курс взлет. Ну что ж, я могу сказать. Благодарю вас за внимание. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всего доброго. С вами я богат.